Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня речь пойдет о системе водяного охлаждения NZXT Kraken Данная система охлаждения в новой ревизии появилась в трех вариантах с радиатором 140, 240 и 280 мм Соответственно данные системы носят названия X42, X52 и X62 Сегодня у меня наконец-то оказался вариант с радиатором в 40 миллиметров Kraken X52, который я купил, соответственно, в магазине Computer Universe. Как и обычно, ссылочка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. Итак, Kraken X52 поставляется вот в такой вот небольшой коробочке, и сразу скажу, что упаковка вызвала у меня кучу вопросов и, соответственно, нареканий. Во-первых, неправильная русификация. Во-вторых, сильно аскетичный дизайн с внутренним лотком, который по внешнему виду напоминает лотки от «Десятка яиц». Честно говоря, за 150 евро я ожидал более качественную и, соответственно, красивую упаковку. Но на самом деле, больше чем упаковка, меня смутил ужасный запах, идущий от самой коробки. Такое чувство, что частичка китайского цеха, где делалось это устройство, тупо приехала в мой дом. На самом деле, честно скажу, что приятного в этом маловато. Ну да ладно, в самой коробке у нас находится, как и положено, 240-миллиметровый радиатор, Радиатор, к сожалению, имел несколько помятых ребер, об этом я не мог не сказать. И поскольку коробка была целая и запакованная в целлофан, соответственно, то я могу предположить, что проблема здесь не в магазине-поставщике, а в контроле качества на самом заводе NZXT. Хотя нужно понимать, что на эффективность данный минус никак не повлияет, но все же неприятный осадок немножко остался. От радиатора идут два достаточно жестких шланга в черной оплетке к вот такому вот медному водоблоку, на задней стороне которого находится зеркальная поверхность, именно она и является самым интересным в данной СВО, конечно же с визуальной точки зрения. Поскольку зеркальная часть водоблока, она оснащена RGB-подсветкой, которую можно кастомизировать на все 100%, изменяя все параметры, в том числе цвета и конечно же режимы ее работы. Мне кажется, что это просто идеальный вариант для какого-то красивого корпуса. Также, кроме радиатора, в коробке идут два вентилятора на 120 мм, которые имеют скорости порядка 2000 оборотов в минуту. И также есть два кабеля один кабель для подключения питания, питания помпы и питания вентиляторов он подключается к разъему питания SATA и от него можно запитать как саму помпу, так и до четырех вентиляторов, которые будут охлаждать радиатор. И второй провод фактически ответственен за регулировку режимов работы и цветов подсветки помпы. Честно скажу, что данный провод вызвал у меня больше всего нареканий. Во-первых, он занимает одну колодку 9 пин USB на материнской плате. А поскольку у меня колодки всего две и подключены туда два USB порта передней панели и картридер, который тоже находится на передней панели корпуса, то пришлось выбирать, чем пользоваться, то есть USB разъемами, картридером или регулировкой помпы. Но во-вторых возникает вопрос, а зачем столько проводов, почему нельзя было сделать один кабель с несколькими коннекторами, если вам это так уж было нужно. Тоже на самом деле непонятный аспект, поэтому оставим его на совести разработчиков. Еще одним спорным моментом, как мне кажется, является сортировка болтов и креплений. Без инструкции понять, какие крепления идут под сокет 1151, на какие идут под 2011, на самом деле нереальная задача. Так что ни о каком юзабилити тут на самом деле речи не идет. То есть берете инструкцию и начинаете пытаться разбираться. Также стоит упомянуть и установку данной системы непосредственно на материнскую плату. Вначале я думал, что система креплений не очень надежная, то есть пластик не очень жесткий. Но после того, как я все это установил, я в принципе для себя сделал вывод, что все держится очень даже хорошо, очень даже качественно. И в принципе у меня к этому претензии нету. Ладно, друзья, упаковка и вопросы кабелей, это, как вы понимаете, дело второстепенное. Вы это делаете один раз в жизни, и затем вы, соответственно, пользуетесь самой системой. Давайте посмотрим, как же она себя показала непосредственно в действии. Итак, прогонял я ее на своем процессоре i7-6700, разогнанном по шине до 4,5 ГГц. И в паре с ней я тестировал кулер Noctua NH-D14, знаменитый старичок, который до сих пор, можно сказать, входит в топ-5 лучших воздушек, которые когда-либо были. Тест проводился в двух режимах, то есть на максимальных оборотах вентиляторов, чтобы проверить максимальный потенциал данной системы водяного охлаждения. Ну и второй вариант, это обороты вентиляторов, при которых уровень шума почти равен фоновому шуму в комнате, то есть 24 дБ. Можно назвать его полностью бесшумным режимом, то есть то, для чего многие собственно и берут систему водяного охлаждения. Итак, в первом режиме своего Kraken X52 работала со скоростями вентиляторов 1950 оборотов и, соответственно, скоростью помпы также максимальной 2650 оборотов в минуту. В таком режиме максимальная температура процессора после 30-минутного теста в RealBench составила 85 градусов Цельсия, что очень даже на самом деле неплохо. Однако уровень шума был порядка 42 дБ, что на самом деле уже достаточно много. Говоря простым понятным языком, шум его сопоставим с шумом пылесоса или фена. Что же касается Noctua, то он в тех же условиях работал с максимальными скоростями вентиляторов 1200 и 1300 оборотов соответственно. При этом максимальная температура составила уже 86 градусов, а звук не превышал 32-33 дБ. По эффективности в данном тесте победил Кракен, по шуму, как вы понимаете, победил Noctua. Результат меня на самом деле ни на секунду не удивил. Что же касается бесшумного режима, то тут все было не так гладко. У Noctua вентиляторы работали на скоростях 800 и 900 оборотов в минуту соответственно, что составляло порядка 65-70% от максимальной скорости. При этом максимальная температура составила 88 градусов, что свидетельствует о том, что для башенного кулера сам радиатор играет куда большую роль, чем скорость его вентиляторов. А вот Кракен показал куда более худшие результаты. Его вентиляторы крутились также на схожих 865 оборотах, примерно 55% от максимального значения, а помпа работала на 1950 оборотах, то есть примерно 65% что в принципе более чем достаточно для системы водяного охлаждения, но при этом температура, как вы понимаете, сильно выросла и приблизилась к максимально допустимой температуре в 95 градусов Цельсия. Вывод на самом деле простой. Для водянки скорость продува ее вентиляторами играет первостепенное значение, поэтому в данном тесте по эффективности безоговорочно победил Noctua. Итак, какие же выводы можно сделать из всего этого простого теста, спросите вы. Если мы говорим о Кракене непосредственно из коробки, то холодно для Кракена значит шумно, в то же время тихо а для него значит горячо. Однако не думайте, что это проблема именно Кракена. Это проблема всех водянок с ценой до 200 евро. Но на самом деле, в принципе, проблема всех не кастомных водянок. Чтобы найти какой-то баланс шума и температуры, можно установить вентиляторы на 1000-1200 оборотов в минуту. А тогда температуры будут близкими к показателям топовой воздушки, а как по шуму, так и по эффективности. Однако нужно понимать, что беззвучная водянка в данном случае не будет. То есть ее шум будет составлять примерно 30-36 дБ, что в принципе очень даже приемлемо и не сильно будет сказываться на ваших ушах. Либо же, если вы хотите тихо и холодно, то есть второй вариант. Лучше сразу менять вентиляторы на кракене на что-то менее шумное. Смотрите лучше в сторону Be или Noctua, и брать нужно вентиляторы, соответственно, до 1200 оборотов. Так, к слову, делают многие покупатели водянок, и лишь так вам удастся достичь баланса между шумом и эффективностью, и раскрыть весь потенциал данной водянки на все 100%. Если же вас интересует эстетическая составляющая, то Кракен – это ваш выбор на все сто процентов. То есть подсветка у него адово красивая, настроить ее очень даже просто. Для этого используется приложение, которое идет с самой системой, оно называется Cam. Однако тут нужно сказать немножко о нюансах этого приложения. Причем нюансы на самом деле не очень приятные. Первое, что нужно понимать, что приложение CAM не очень удобное. То есть в нем куча ненужной информации. А сами настройки там занимают всего лишь 20% от всего этого многообразия. Плюс загружается оно достаточно долго. То есть, мне кажется, что это является минусом. Еще один минус этого приложения, это то, что оно опирается на четыре показателя. Температуру ЦПУ, материнской платы, жидкости внутри водянки или температуру ГПУ. И вот тут всех обладателей Skylake, разогнанных по шине, ждет гигантская подстава. Ибо температура у вот таких процессоров отображается неверно. Точнее, именно тот показатель, который берет программу, программа он отображается неверно. Так что приходится привязывать режим работы к чему-то другому, иначе при возрастании нагрузки водянка на это возрастание никак реагировать не будет. Она просто не будет видеть текущую температуру процессора. Да и задать регулировку значений ниже 30 градусов у вас, к сожалению, не получится, потому что программа этого делать в принципе не дает. Так что тоже можно сказать минус, потому что никакой гибкости в настройках а здесь ни капли нету. Также порой само приложение тупит и не видит водянку, то есть не прогружаются какие-то ее драйвера. Очень неприятно и на самом деле в моем случае даже опасно, потому что процессор может очень сильно скакать по температуре из-за сильного разгона и соответственно в один прекрасный момент ему может стать очень даже плохо. Итого я выделил из своего Kraken следующие плюсы и минусы. Среди плюсов это дизайн и подсветка. Тут 10 баллов из 10, то есть это лидер среди всех СВО. Единственный конкурент, как по мне, это система охлаждения от Deepcool, Deepcool капитан а также второй плюс это достаточная эффективность на полных оборотах даже прост в хорошем разгоне выдает результаты ниже чем на воздухе то есть это является несомненно плюсом также нету посторонних звуков а-ля помпы или свист вентиляторов то есть качественно все сделано и в принципе я думаю что система водяного охлаждения Кракен будет очень даже надежной и долговечной но есть конечно же и минусы первое это качество упаковки, тут на самом деле просто ужас, такое чувство что ее слепили как говорится из того что было, второе что ПО КАМ слишком громоздкая и имеющая ряд проблем как с настройкой, так и с определением самой водянки. За него также ставлю минус. А, ну и третий минус это шумность штатных вентиляторов. То есть лучше, чем у других производителей водянок, но все же хуже, чем возможно было сделать. В целом продукт можно охарактеризовать как хороший. Вы получите классную водянку, но ее нужно будет довести до ума. То есть покопаться с установкой, с настройками ПО, поменять вентиляторы и подобрать режим работы. Однако в целом качество помпы, качество водоблока на высоте, дизайн и подсветка тоже очень даже хорошие. Так что вполне хороший выбор за свои деньги. Тем более, что ближайшие конкуренты имеют не меньше проблем как с установкой так и соответственно шумом. А то есть здесь можно сказать, что это проблема многих на данный момент систем водяного охлаждения. А с вами как всегда был Биллэч. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Ну, показалось оно не очень позитивным. Хотя я думал, что водянка окажется просто шикарной. То есть, но ну, у нее оказались определенные минусы. Если вас интересует приобретение данной системы водяного охлаждения, которой нету во многих городах нашей родины, то загляните на сайт Компьютер Universe. Ссылка будет в описании, там же вы найдете код на 5 евро скидки. Если вам видео было информативным и полезным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!